подвергся один из подвижных составов, разрабатываемых в рамках проекта «Юнибайк», который представляет собой транспортное средство малой вместимости. В первичной сферой его применения выступают рекреационные и закрытые зоны, места отдыха и локальная транспортная линии. С развитием технологий и необходимой инфраструктуры «Юнибайк» может использоваться как полноценный городской транспорт, занимающий промежуточное положение между персональным и общественным транспортом. Этот вид транспорта имеет ряд преимуществ, призванных сделать комфортнее и дешевле при движении пассажиров. Мы говорим о дешевизне, сто.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 Ну и скажите напоследок, сегодня уже подходили официальные лица, угу. как они отзывались в о, о, В первую очередь было очень приятно, что наш стенд посетил Сергей Иванович Морозов, губернатор Ульяновской области, который в 2009 году первый презентовал эту технологию Дмитрию Анатольевичу Медведеву в Ульяновской области на Госсовете по инновациям. И он с большим удовольствием увидел, что проект развивается. Выставка «Транспорт России» действовала в течение трех дней, и за это время ее посетили тысячи человек, и было заключено, либо запланировано, ни одно соглашение о сотрудничестве.